Отличный вариант. Отличный чем хорошо такие, ты всегда сможешь кого-то вписать, и все, это уже чей-то будет портрет. Видим изображение у через проектор. Ты сначала наберешь вот эту воздушную среду. Через какие петельки напомнили? Да. Ультрамарин и красный кадр разбили. И вот этим вот натиранием создать вот эту среду прозрачного штриха. И тоже вот так прозрачно. Примерно в тех местах, где это может пригодиться, вот эту зелень, тоже прозрачненько вот так понаши. Давай. Ну, можешь чуть-чуть поподробничать. Чуть темнее. Темнее будет. Больше электромаринный коричневый. Будет более глубокий цвет. Коричневый с желтым. Будет более вот такой... Теплая зелень. Так что, немножко еще по... Понаберем. Значит, вот ты набирала... Зеленостями. Можешь сейчас продолжить... Отсекать, отсекать. Другой тряпкой набирать цвет платья. Причем вот, вот, сначала голубеньким, потом возьмем какой сложный цвет красивый. Вот прямо вот такими крупными наборами. Поверхностное. Все, все как бы. Как будто в альбомчике, в дорожном альбомчике, такой грубый набросок. Согласна? Mm -hmm. То есть не, не деликатничать, деликатничать, а наоборот. Mm -hmm. Главное, вот, прозрачность прозрачный штриха. Вот, это вот очень будет выгодная вещь в этой картине. Или себе выдавить чуть-чуть для этих вот мест. Волосы коричневые. С розовым, на свету желтота, дополнишь, давай, обычно, да, мандариновость и зеленый, зелененький, да, зеленые репрексы на мандариновость цвета. Давай. Еще, где надо глубину усилить, где надо эти светлости кинуть, то есть, Оранжевый. да, вполне, вполне, пока отлично. Можешь и кисти маленькие взять, совсем не обязательно, только тряпкой, когда речь идет, допустим, о, о головочке. То есть здесь можно задействовать и кисть. Давай. А вот из гид-руки у меня что-то... Само получилось? Да, но я старалась. А, как ты просто вчера не старалась? Я вчера не старалась, честно. Ну, это же уже результат, ты же понимаешь? Но это художник рисовал. Спасибо. Мягче все это, расштрихованнее. Uh -huh. Вот такой поверхностный штрих, смотри. Такой, который не бороздит, а так просто перемалывает слегка. Чуть-чуть uh -huh. все это трясти до мягкого, да? Вот она уже более приятненькая. Так, ну ты даешь. Вчера такая беспомощная, тут вдруг на тебе. Да? Угу. Смотри, какой. В картине появился свет, да? В картине появился свет. Ты понимаешь? Mm -hmm. <свят> свет всюду чуть-чуть с оранжевинкой. То есть чуть-чуть подкладываем какие-то желтинки, оранжевинки, чтобы свет прозвучал как свет. потом его еще белилами э, подбить, чем он будет недостаточно э, оранжевый. Чтобы он был не холодного цвета. Ты видишь цвет? Этот художник, кстати, его очень любит сразу раскидать внятно. Вот то, что я тоже вам предлагаю делать. Трафаретно решать вообще вопросы света и тени. То есть, внятно-внятно отделить сразу свет от тени. Свет. Непочка отделить. Давай. Преобразилось. Пробуждается сознание, да? Да, нас все вот такие вот штучки не, не, не годятся. Там все-таки достаточно мутное пятно. Вот если прищурить глаз, то пятно мутное. Так. Куст в виде взрыва не годится. Там все-таки есть уклон у этого куста, такой уклончик туда, да? То есть мы очень часто рисуем куст в виде взрыва, но это не годится. Есть там общий ритм вот таких вот как бы штришочков, да, mm -hmm. вот таких как бы штришочков, уходящих в ту сторону. Mm -hmm. Есть более глубокое звучание темноты. Мозаичный характер есть вот этих вот укладок, mm -hmm. которые чередуются э, с мутными кусками. То есть с чего начать? Да? Mm -hmm. Ты начала с белых пятнышек, как раз ими нужно было закончить, mm -hmm. а ты и с них начала, понимаешь? Я думала, что вдали их можно так замуфлить. Да, ты думала, что... Ну на да, этом да, можно да, и это закончить, можно. а на самом деле, видишь, э, нужно все-таки по -по поинтереснить пятно. Вот посмотри, здесь тоже найти то, что я понаходил там. Угу. Сейчас там призакончу. А можно вот этой тряпочкой вот эти носки сделать? Уходить? Нет, все, тряпочка закончилась. Какие-какие? Угу. Да. Вот эти вот? Нет, вот такие вот. Ну, нет, бы... нет, нет, нет, нет. нет. Вот так вот лежачей кистью, просто больше, больше положишь, больше будет захват. Вот этот мозаичный, смотри, мозаичный mm -hmm. характер, прям расставленный, да? Mm -hmm. Такие вот макушки расставлять, сначала подкладку выяснить, mm -hmm. ну немножко, вроде, складочки, вот. вот так вот, по чуть-чуть, потому что очень хорошее начало, я не знаю, мы, мы все успеваем. Mm -hmm. А вот цветочки, у меня по горизонтали все-таки? Знаешь, вот такой рыхлый характер носка. Рыхлый. Вот такой. Немножко мозаичный. Хорошо?